эфир в норме эй, эй, эй ну, будет разгоняться это или нет Чш, эй, удивительно, назад, или будет этипичный, начну заскакивать на бике птичка. я начну опять как птица эй, эй, мэн, это тебе не снится это реально полнолуние понимаешь, о чем я говорю я, это птица? реально полнолуние да. чувствую себя, будто я в клубе Чувствую себя, как будто я чуть не умер На самом деле все ровно, мы продолжаем это делать, все четко и парень, я в прямом эфире Думал, я пью пиво? Нет, неправильный ответ Продолжаем дальше делать трэп, дай мне пару сердец Дай мне пару сердец а я думаю, это такое классическое или как? Ну такой биток Hey, <laughs> Ну мы попробовали Мы попробовали, мы хотели, типа смогли, попробовали Бля, до этого на тайт битах вообще полеты были На может. самом деле, если бы мы сели вот сюда ближе, было бы круче Это же у нас целая передача Целая передача, слышишь? Так, слушай, сейчас следующий какой-то бит Беть Тут с нами благое благо, и мы тусуемся Слушаем ваши биты Да, короче, скидывайте Скидывайте биты У кого есть биты, скидывайте биты Еще один чек Вот такой бит. Вот такой бит. Это слой бит. Бля, вообще свой бит, oh, so Это ч, чё, о чем? это ч, чё, о чем должен быть? Этот трек может быть там модели, может ты мне дать мне отмет. Эй, вон и пан, эй, мой имя. Йо. Я трогаю маны на вей. <laughs> Может следующий бит? Да, бит. следующий бит. Тяжелый бит. Это реально бит. Это тяжелый бит, пиздец. У -у -у. Это, блядь, свер какое-то свержение власти, знаешь, вот такое жесткое факело там, блядь, вся Смотри, вот нам чувак присылал биты еще в прошлый раз пишет. Пацаны, есть биты у кого-нибудь, кидайте биты. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. -тих -тих. Все будет ровно. Прямо Я сейчас. Посмотрю, что сейчас будет. Угарь? Это что такое что экспериментальное? Брейкбит сейчас какой-то въебет. Воздух, пожирай, пыль, Хотел бы как Вода, это чистая прибыль, ай, эй, эй, вода, это чистая прибыль, ай, Болей, важная жизнь, мне тяжело дышать, я, я хотел бы сделать свой выбор. Вода, это чистая прибыль. А свадьба умней тяжело дышать под натиском транспортных линий. Земля это чистая, прибыль, эй, Земля это чистая прибыль, камадей. Мне тяжело дышать, э. mm -hmm. не пожирать, эй. эй не болей мне тяжело эй, дышать, э. эй. Гаде, гаде, тяжело дышать. Смотри, как крутится шар. Мы все тут ППХ, но я вижу один знак. Ты думал, что я рэпер SoundCloud, брат, ты был не прав. Мне так тяжело дышать. Но стоит покинуть квадрат Да, выкинь все мусора, мусоропровод Твоя проблема, я не знаю в чем она Ты пишешь мне привет в прямом эфире Мы просто фристайлим, а чё ты хотел, Нигер? Просто главное следовать рифме Главное быть в одном трипе Главное быть до конца в деле Нахуй ты мне пишешь про концерты мен, тут следующий Пацаны, главное рифму держать. Главное, короче, что в скобках написано Дем. Не судите, строгий. Дэм. Сядьте поближе, но все же хотят узнать, что в Все-все читают рэп. Сговор, сговор. Сговор. Так. Смотрим, что за и чарик тихо играть? Не кажется ли тихо? Чутка, да. Чутка тихо, можно и громче. Итак, битой должны играть громче. Где, блин, все, я не могу ждать, не могу. Все, блин, вы врубаетесь. Еще один эфир? А, блин, Дальше, блин, Вот кто-то делает хорошо, битый, типа. Кто-то делает хорошо, громко, да? Кто-то делает, а кто делает громко. Эй, кто-то делает громко. Кто-то играет в брока. По итогу, э, кто-то делает громко, кто-то играет брокко, кто-то делает громко, кто-то э, ап... делает громко, кто-то играет брокко, кто-то делает громко, кто-то играет брокко. Помяни мое слово, продолжаю делать дальше, это моя рапоснова. Тебе нужен повод, получай повод, пау-пау-пау. У нас тут УЗИ, если что, каждый из нас МСИ кашель. Рэперы со стажем так ебашат, как будто пятница 13. Ай. Левен ты себя как гад, здесь гад А на бане пыльно я на лютом парке Потом раненый мэр жопот спальный, прыгает как спальный Я возьму на край, позже меня спросит, кем мы стали Левен ты себя как гад, дай нам пап О ма гад, стиль сиплится лакар Болиган, тихо дадабап Энси в облакан, возвращай их обратно не ведь ты сюда, как ты, нам здесь не да их, не лови обид, здесь такие гиб, лежит, и на дыр, она берет, руки мой напили, говорит, я мил, чем все поголо, она знает мой мобиль. Эй. Не oh, ведь здесь да, когда весь попотный глад, yeah. она мой пелескал, я на летом фан, потом раннем джаву спас, прыгает, как он, я возьму заканчивай, коже меня спросит, чем не стать. Да Не знаю Да, биток ровный, это скинули который? Бамба Бамба Биток горный Володя пил каль, не не будет, на том на тот окей, губ, даже дальше будет, Брось дубль. Что скажешь? Что скажешь? Что ты скажешь? Нам говорят грязь, нам говорят грязь, а чем говорят не Нам говорят грязь, нам говорят грязь, будем делать мы будем продолжать делать грязь. В чем тут связь, да, ты можешь упасть, а можешь встать. Ладно, соблюдай ритм в фрисе а, я каким хотел, таким и вырос. Ай, похуй то, что кто-то получает прибыль. Да, мои ритмы просты, мне все до пизды, я делаю много ошибок. Знаешь, мне пофиг просто на рэпе просто мы в дыме. Рядом мой брат, что он сейчас продолжит мой фрисби. Он поймает мой фрисби. Я просто так ее кинул. Он ее ловит. Тут много дыма. Просто... <рисуем> Делый, дальше биток идет. Дачинский. Чира. Даниил Дачинский поставщик <с one word> биток данный момент. Сейчас мы посмотрим, Да что спасать этот белый чувак. Белочка. Ну wow. достаточно загробно Когда говорим фит по олду Застели по олду Бросла твою голову все, приходит смотрим И так Иван Иванов Красава, сейчас посмотрим еще чем будут Бля, круто, когда так можно типа Сразу просто вот интерактивчик Люди присылают, блядь Ой, ай, ай, что ты говоришь Я не пойму, что ли за это да, да, Слятся ее Или так и есть Нажимаю ее, словно песню, здесь ей нет места я так пусть она, она валит лес, эй. я кручу свой песню, мне с мне интересно. Я Кесар, я могу только пиздеть, камон Но Я вылетаю из покебола, я покемон Я насаживаю этих колец на кол Йо, Я делаю доп, а так я просто рыбаклон Дэм, дэм, дэм, дэм, дэм, дэм, дэм, Я Я вылетаю из покебола, из зузи всех бэм, бэм они все упали на пол Я не знаю в чем прикол Но я самый лучший покемон Йоу oh. Я тебя зомбирую, я будто зомби У тебя дорогие кроссовки Это не сон блядь. Все ровно, тебе нужно поближе к нам Наш клан Ратапапам, вутан, клан Да ладно, рифмы простые, братишка Дело не в этом Рядом со мной Миша Он ответит вам куплетом О чем вы, пацаны? Кто там? Что за конфликт новый какой-то есть Убородовал такой настрой, час, но быть манат, подбачь я Энтилет, но лучше стал поставить тоже, не выдать ну что, так, так Не, понятно, цепь, не, не, ссоп, чем Не, не, Смотрите, два чувака просто соревнуются, я не знаю, что как По количеству битов? Или как? О, это что? У вас так вообще нормально, наконец-то. Яу, тема олдовая, снова и снова. А это тема Алдовая. Не важно какая у меня сейчас скорость. Мы продолжаем делать это снова Называй это Ура, Борос Змея а. глотает хвост ты я, хочу спать, я хочу сделать это серьезно Я говорю тебе, тот, который вышел из комнаты много ты бесишь меня, поэтому мы оставим это юная десерт. Я заглучу все это дерьмо в один присест. Йоп, ты чувствуешь этот пресет. Кто-то с этого, возможно, даже немного подселые. а ха а облю облил, облюл, свои улыбки. Понимаешь, это не шутка, Йо, это не, это не фишка, что выпадает по удаче. Это я ебашу, а ты просто мячик, летящий Йо, мячик, летящий ворот. Я мячик, который летит Ой. в ворота, Йо. а никто не знал, что я робот, я двигаюсь, блядь, как угодно, я двигаюсь, как под треки DMC в 92 м блядь, We am the robot, сука, целенаправленный фанат хип-хопа, кто-то хочет что-то сказать мне прямо, братан, просто следуй басу, Йо. я делаю рэп таким, каким он может быть, Сезон грибов прошел, где грибы Я бы хотел их схавать, но их тут нет Расширится знание, как мне в этой тьме Ну никак, у меня есть коньяк вот the fuck, мой брат слепил джойт Я вообще в умат oh, Я уже давно в умат look, Я не знаю, look, как look, делать yeah. это так Пау <laughs> Вот это что-то темное Что-то темное это что-то темное и за не приели, Мозги чайник воды Начинаю слов своих колодов, демать, минаться, на на плода. то принять Хотя стоит мы же друзья, туды, я словом, Этого не запрещают, мы справа, потом, нет, все равно надево, хапа своей Много и бою, молодой воин. Боя, кто? Этого хапа Лес, стой, тьо, верен, ритм, дресс, в головы, коробку, папа, тандумя, леет, Эй. Эй. Как бы. Обмануть. Как бы. А Ну что же тут у нас Ой, ай уй, мне немного зажалось дверь хуй Ну что поделать Я не могу убежать Мне приходится глупо глупо бежать Ну понятно Я понял понял вашу логику Но я не похож на додика Я подаю с тем своего эйдолика истории свое зоны комфорта. А тебе то, что я продрал шорты и слушаю эту толщу, поэтому так, что я отсла это а туда, куда это не вернется. Так смотрим. Ну какая у музыка? Это все музыка? Итак, да, все. Веса, так вижу намного. Типа, Иса, э это голос ты, Ну давай уже бита будет. Эй. Нет, тебе сначала мне, когда ты понимаешь, ну но... че... Давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Скобочек в наших сообщениях с тобой Достаточно ли скобок? Тут, тут число на три сообщения 18 скобочек Задумайся об этом, чувак Эй О, а. Чё, а Появилось из ниоткуда. эй Слава богу, не шестой строки Можно разговаривать с тобой на ты Слушаю твои биты А из капусты а? Их принесласть А чё ты не, я очень сложно сложный. Э, тебе все, принесать Тебе все так досталось. Ты просто отсталый <г Keshe> Так что просто отстань. Я же рок. Спасибо. Я же тяжело Я такое рок. Я Я же Я же рок. Я же рок. Похоже на перд ⁇ Бас что ты в Что ты не благосбать, так что ты забать, что это забать, батьки так, так, так, так, так, так, так, так, это ритмика С понедельника до вторника С понедельника до вторника Не поднимется рука Да, я вдыхаю, потом выдыхаю А все продолжается Дальше по спирали Все нормально, понедельник или вторник Продолжаем делать мы на пати И все ровно На сухом Понимаешь о Быстрый автомобиль Сэкономим наблюдение, мы держим на одном месте. Это типе, возможно, неинтересно. Е все наши песни вместе. Все наши песни, это типа волки, говорю. Это типа волны, но мы типа волки. Это незнакомо, нам не сколько. Вс, всем хит, это невозможно. Ты не возможно Хит на те. И куба. Круто! <свист> <свист> так что все так работает а Сколько у тебя смотрят? Сколько у тебя смотрят? Да, ушло, ушло Ну да, тоже 8, 8? <свист> Включи свет, да бля, нет Эй! <свист> включи свет, но нет Нахуй тебе свет, чел я... нахуй свет, свет, чей? Эй. Хотите светом музыки? Это что? Следующий бит. Ой. Ой, мне уже нравится. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. держи свое Эй. Я листим на Свое лицо, эй, эй, эй. эй, эй держи свое лицо, свет из темноты, свет из темноты, он освещает мои черты. Какого хуя вообще откуда ты? Мои рифмы настолько простые, что хуй тебя могу я удивить Эй, мой фри. как самый глупый трек я Делаю рэп, я мог бы сейчас курить крэк Но я сижу здесь и пью здесь Рядом моим параме всегда жарко Главное, держать рифму говорю пять раз подряд Рядом мой брат, мы только что покурили косяк И все было в норме до тех пор, блять Пока ты не стал выглядеть как зомби а, Не мой кино Рядом мой брат Полетело НЛО А, -а, -а вообще о чем? О чем я? Йоу Посмотри на меня, ты видишь только мой зрачок, йоу Эй This girl is interesting, yo Hey He made the same thing And what's going on And how it's all And how it's going to be I'm going to do it Давай. там непонятно, так. нет, все, хватит. Че есть, что делать? что можешь похаус тобой? Слышь, есть, что делать так-то? есть, слышь, что делать? Так, По бочку, говорит, затянетесь. Да все легко, блядь. Только ищем, как прямую бочку, пиздец. Сейчас будет прямая бочка, чекелятики. Так, да, камон. Я нахуй <свеч> мая, это прикол. Она, она, она вообще <свеч> не прямая, она достаточно сушит. Бро, она крива. она она, я делаю я, этот тропой. Ты не понимаешь, что не имеет лицо Ты не знаешь, куда задавать вопрос Потому что тебе пиздно Мы летим по трюму в бочку Она не прямая, ну а впрочь Мы летим дальше, ё, без фальши У нас тут нажигается ай, ай А я не об этом с ё Передачи ёбгет Ой, передача что гет. это такое? Я вообще ничего не понимаю да, эй, эй, Это передача Гетта. Эй, чё, чё такое, эй? Эй, передача света мы Много с другой планеты, я потратить. как Методман и Редман, эй! Это в деменик, тут-то! Держи в руки, сплив крепко, ё! Что-то скот! Оу, щетти, what? Что это было? Включайте вот микро! Благой жив! Ты ну, чего? Это диджи да я? Ты правильно правильно? Диджи-момент! Так, диджи -момент. ну слушай его, понимай тебя! Это радио о, о, о, о. опа опа, опа, опа. Выхожу из дома за молоком. Все называют. Эй. Выхожу из дома за молоком. Выходу в нем нет ничего. Yeah. Эй, все, что вокруг меня не по счетам. Yeah. Делаю так, yeah. что нравится, ё, пацанам! Ё. Yeah. ты думаешь, я читаю текст, yeah. а на самом деле качаю я плес. Hey. Йо, понимаешь, <laughs> отстанет меня плес. Yeah. Понимаешь, ты идешь, и твоя тропа пересекает этот лес. Hey. Пересекает этот, этот лес. лес. Йо, Эй, помнишь, не лест? надо ставить на нас yeah. крест. Эй, не надо ставить на нас крест! Я все еще здесь Даже похуй я немного облез Я, это мой лес Но не надо ставить на нас крест Эй, не надо ставить на нас крест. Нет, 27, всего лишь 27. Эй, моему брачу уже за 30. Но не надо ставить на нем крест. Эй, ты манега, должен знать эту тему. Эй, должен знать много этих тем. Эй, мне всего лишь 27. Эй, но не надо ставить на мне крест. Эй, это рага это просто рагомаффин, я не сочиняю тексты на бумаге, я все фристайлю, я все придумываю у себя в уме, а мне всего лишь 27 лет, на самом деле 27 лет, но не ставь герна на нас крест, эй. не ставь герна на нас крест, эй. в чем твоя тема, ее здесь нет. Эй. Паш, это он он к чему? он не тянет, слышит нас к дну Мне в принципе по Эй Есть кто-то, чё ты Если интересуешься ты Какой мы Люди тропы То тогда скажу, что переключаем Или дальше жужжим Надо нас крест Ой, пацаны посылают свои демки Но знаешь, это же как Лего мы Пацаны, <mucho> мы это же сами. Мы знаем. только что тоже, ну -то, что пацаны. мы Пацаны, мы только что зачитали уже перед бит <laughs> Все хорошо. Просто вы инструкции посылаете, я их уже читал. Ладно, вам не портануло Чё вы посылаете, я не пойму, эй Мне уже это давно, ни к чему, эй Да нет, реально, пацаны, давай чуть -чуть ясно, что нибудь интересненькое Это всё ясно, чё Симулировали, мне все это понятно Да, надо как-то удивить, пацаны, реально Вот это что-то интересное, нет? Ну, знаешь, что это аутро? Это аутро Это аутро? Чё-то аутро? Бо! Бо! Бо! Это аутро! Бо! Да, ты хуи еще Ещ плюс капал Еще плюс капа я не могу, я не могу, я Держит таки струна гелан, а музыки кричит на на это скоро по не знаешь, что мой паспорт, знаешь, паспорт, знаешь, паспорт, знаешь, паспорт, знаешь, Каладома, это подземная луна. Чуешь? Бля, бро, вообще мёс. Чуешь вообще? Типа, диджей Мононгер. говорит. Каладона, ну да. Читать рэп, а с другой планеты. Межкалактический рэп. Я е рассматриваю, дипля, мой галактический рэп, может завершил? Кого, блядь, завершим? Поставим зарядку, пожалуйста. Это чувак, Джой Пр, по альбом, Раз респектует тут вообще. Да, скажи, че нам, нам твои респекты, брат вообще? Че там с района, наша, пацаны, как оно там? Как сали? Расс ты как вообще? Как Как здоровье, братан? Какая самая? Какая самая? Какая самая? Какая самая? Какая Осень босая, задел меня немного, а боса вдождем, косая линия. я, косая пацаны лучше обосыть но не бейте, но потом не бейте, ее. Вот если бьете, не то не бейте, хотя бы, если бьете, то не бейте, короче. Мы все, короче, на респекте. Питерский саунд, в одно касание, который Я раз уже говорю. бросаешь, это питерский андеграунд. А, ты не знал, нас. будет Это Ченсел и Диджишон, они говорят, что все хорошо, Зеленый свет на все. Будет разрешен, этот вопрос не разглашен, я этим никто особо не поражен, я же там в штанах не корнишон. штанах Это чистый шок. о это чистый шок. на велосипеде, но это потом. это не снежный на это я жду Покидай дома, ты маленький гном Ай, Маленький гном Покидай реальность Эй, ты маленький гном Ты просто пришел ты сюда пешком гном. Знаешь это дерьмо Ты пришел сюда <свист> пешком Мы бежали спринт ты пришел сюда пешком Я принял весь трип, И вообще ни о чем На самом деле весь прикол, сука В том, то что ты маленький гном Пошел нахуй хугандон. Йоу, Вся суть в паре строк Йоу, делаешь выдох и делаю вдох. Я не знаю, что будет сейчас, а что потом. Но я знаю, в чем прикол. Ооо. Oh, oh. Мы God просто damn. продолжаем oh, делать за выдох и выдох. Просто тут много дыма. Мы чуть не задохнулись. У меня такое ощущение, что я нырнул, блядь, под, под землю, под воду. Мы никогда тут не работали. Вообще сиди просто за одним диваном. О, тут реально профи, ты кто <свят> такой, ты не кожа, Йо, употребляешь дом. Ну на какой же ты расположишься ложь, Йо? Это суждение ложное Убег Если благ плак... не пизди, а то понадобится не отложка. Йо, тут у меня немного мороз по коже. Флин oh. мне пипает, где мне взять ягоды горжи, Йо. Держи шиби. Ягод, вот. Этот бит себя отдал, короче, который был. Стоп, давай, этот бит себя отдал, который был. Я в тени, кто-то пердит, мне не нравится, я на проводе, город не спит Йо-йо, йо-йо-йо, плескавица заходит как надо, и вся это дерьмо, йо-рифма расклады йо. Я покидаю ее склады, затарившись как следует, мне не нужна воды, Я могу это делать бесконечно, йо, не будь же ты таким беспечным, йо. От души бро, ха, а души бро, а души, что это там на заднем запердёк? Я не могу я, я, я, я, я, на самом деле этот бит реально полный классик. Я как будто иду по пустыне и вижу оазис. А, разве не так? Это реально бит мерцает и мы мерцаем как бриллианты. Хуй с вами. The... The... Передач, Джонник передашь Джонник передашь Джонник этот бит мерцает этот бит мерцает блядь, этот бит мерцает может ты передашь Джонник передай Джонник блядь, передай Джонник ведь этот бит мерцает а сидит на так говно не на лопать. Почем можете обгонять в вапате? Я подаю глаза. Вообще скутер будет, будут. вообще скутер. Вообще скутер, чувак, <laughs> погода, э -э -э. музыка и шода. Тут не шутят, а. понимаешь, тут утро начинать с тобой, что...